когда-либо обращались в ивент-агентство, потому что есть дни рождения, есть различные праздники, свадьбы, корпоративы, и компании, и э, даже мамы, папы, они не в силах организовать то, что могут предоставить компании такого уровня, например, от нашего и выше. У нас долгий цикл продаж, то есть наш бизнес, он завязан на крупных, Клиентах, которым мы делаем мероприятия из года в год Большой объем а, сложных новых творческих задач, которые поступают постоянно а, Разные клиенты, разные запросы, разные задачи, а, значит разные требования Мы с самого начала а, понимали, что нам нужна какая-то CRM-система потому что мы заходим на высококонкурентный рынок, который уже развивается довольно-таки давно в России. Мы пробовали разные системы. Мы вначале, естественно, это был Excel, в Excel все записывали, но со временем поняли, что это абсолютно неудобно. Основная функция, которая для меня, она важна. Это как раз функция контроля. Я могу контролировать и понимать, какими клиентами, как ведется работа. Слушать и слышать э, все, что происходит внутри бизнеса, даже если я не нахожусь в компании сейчас. Для того, чтобы быть успешным, нужно действительно уметь работать с клиентом. То есть недостаточно иметь очень крутую команду, которая может проект реализовать. Очень важно еще иметь крутую команду, которая может настроить правильные взаимоотношения с клиентом, сможет правильно продавать. Нужно создавать условия, чтобы клиент возвращался, чтобы клиент возвращался с огромным удовольствием.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 700, 234, 60, -64.